Сегодня я буду рассказывать о том, как управлять эмоциями оппонента по переговорам и как управлять ходом процессом переговоров. Нередко на тренингах участники спрашивают меня, Игорь Олегович, что нужно сделать, чтобы управлять эмоциями партнера по переговорам? Как лучше и эффективнее управлять ходом самих переговоров? Друзья, просмотрев этот ролик, вы получите уникальную информацию как лучше и эффективней вести переговоры как сделать так чтобы переговоры не попали в переговорный тупик Третье, вы получите информацию как реально можно управлять эмоциями оппонента по переговорам и как можно лучше и эффективней управлять ходом самих переговоров друзья первое что мы должны научиться делать это управлять эмоциями оппонента по переговорам для чего для того чтобы его расслабить успокоить потому что для многих людей переговоры это своеобразный стресс второе мы должны научиться делать так чтобы меньше было негативных выплесков, тревоги, неуверенности, раздражения, а возможно даже и злобы. Вот для чего нужно управлять эмоциями другого человека. Первое. Первый прием. Высокий стул. Вы стараетесь максимально повысить статус вашего оппонента по переговорам. Вы можете... Сделать акцент, какой он успешный предприниматель, какие у него интересные хобби, увлечения. Вы можете повысить его уровень самооценки, рассказав ему о том, как он пользуется популярностью у других людей в других компаниях. Итак, повысить его самооценку, повысить его статус, высокий стул. Прием второй. Родственные души. Ваша задача. Не просто расслабить другого человека, вызвать у него позитивные эмоции. Ваша задача еще выстроить с ним отношения, пройти так называемый барьер свой и чужой. Прием родственные души. В чем вы можете быть родственной? Вы одного пола, вы одного возраста. Вы занимаетесь одним и тем же делом. У вас приблизительно одинаковый социальный статус. Есть общие хобби, увлечения, ценности а, возможно, даже и некоторые моменты в религии. Итак, второй прием – родственные души. Прием третий, не менее эффективный, чем первые два – психологические ласки, психологическое поглаживание. Вы делаете комплименты другому человеку, но не просто внешности, его бизнесу, э, каким-то особенностям его гардероба, это все не работает, это все прошлый век. А вот сделать комплимент его юмору, его интересным парадоксальным высказыванием, сделать комплимент его позитивному настроению, умению держать удар, оставаться в сложных ситуациях спокойным, хладнокровным, Сделать комплимент можно и его моделям поведения или его ценностям. Итак, следующий прием ⁇ психологические ласки, поглаживание. Прием номер четыре Друзья, этот прием, пожалуй, самый важный из всех четырех приемов. Когда вы работаете с другим человеком, старайтесь больше говорить о его ценностях, о его интересах, что для него важно, что он хочет, что ему нужно, о том, как повысить прибыль, о том, как уменьшить издержки, как подобрать лучший персонал, как сделать так, чтобы бизнес приносил больше денег, а компания лучше, эффективней работала. Вот четыре основных приема. Как влиять на эмоции другого человека. Следующее. Вы можете также уже перейти к тому как работать, управлять ходом самих переговоров. Прежде всего, научитесь задавать умные правильные вопросы у вас должна быть целая батарея вопросов через вопросы вы можете спрашивать что происходит у него в компании через вопросы вы можете уточнить его позицию в переговорах через вопросы вы можете нащупать его ценности его интересы все как в коучинге где вопросы самый главный инструмент вопросы решают несколько очень важных переговорных моментов моментов момент первый. Тот, кто задает вопросы, тот и задает направление переговоров. Через вопросы мы занимаем активную, доминирующую позицию. Всегда легче задать вопрос, чем на него ответить. Третье. Мы еще собираем нужную нам информацию. Итак, друзья, задавайте вопросы. Ну а теперь 7 приемов, как контролировать Ход переговоров. Прием первый. Сами заявляйте активно повестку дня. Что вы собираетесь обсудить на переговорах? Прием второй. Если вы закончили с одним вопросом, предлагайте перейти к обсуждению второго, третьего вопроса. Берите здесь инициативу на себя. Третий прием. Если ваш партнер соскальзывает, начинает обсуждать другие, посторонние темы, Предложите ему вернуться к сути переговорам, главным переговорным вопросам. После завершения обсуждения каждого вопроса обязательно делайте резюме, делайте краткие выводы, фиксируйте договоренности и устно, и письменно. Следующий прием. Проводя переговоры, опять же, предлагайте свои варианты новая альтернатива, если переговоры заходят в тупик. И требуйте от вашего партнера, чтобы он тоже предлагал свои варианты. Очень важный, очень сильный переговорный прием – фиксировать сходство ваших позиций, согласия по тем вопросам, где вы уже договорились. И меньше времени, уделять тому, где у вас есть разногласия, хотя их тоже нужно обсуждать, но подчеркивать, в чем уже есть сходство согласие ваших позиций. Я уже говорил о том, что нужно уметь задавать правильные вопросы. Мы тоже их отнесем к тому, как эффективно вести переговоры. Друзья используя эти приемы вы всегда будете на коне вы всегда будете активны и теперь ход переговоров будет полностью зависеть от вас а значит у вас есть великолепный ресурс как эффективно договариваться как конструктивно вести переговоры я желаю вам всегда на переговорах выгодно договариваться и я вам настоятельно советую читать мои книги. «Переговоры. Выиграй каждый раунд. Торгуй богатей. Академия продаж. Мастер-класс переговоры. И самураи ведут переговоры. Как поставить собеседника на место» и «Золотые фишки презентации». Рекомендую вам пройти мои тренинги. «Стратегия переговоров». Практика переговоров B2B, как выгодно договориться мобиль Джокер и эмоциональный интеллект, интеллект в переговорах. До новых встреч! Желаю вам удачи! Игорь Вагин